Вот буквально сегодня утром только, мы вышли из загружения на трое суток. Нас хотели поймать милиционеры Кировского РОВД, Им это не удалось, они вызвали подкрепление, 300 ОМОНовцев, два вертолета. Но ничего им не удалось, мы их обвели вокруг пальца, как маленьких детей. Десять раз проходили мимо них, все посты их не срисовали. Их не собаки, ничего не могли бы потому что они шли по речке, все как надо. Проползали в 10 метрах от них и в итоге вот мы сейчас здесь долтались, поели, поспали, помылись, все нормально. Все в хорошем состоянии, бодрячком держимся. Но это смешно, мы можем вам сказать, потому что вы не можете поймать. Вот сегодня только нам рассказали, то, что поступила такая информация. Вот мы ушли из окружения, а вы говорите, что мы плюс к нашим тем действиям, которые мы совершили, вы говорите, что мы кого-то изнасиловали, чтобы отвернуть от нас народ, чтобы смотрю, посеять. Это же подло, это же ваши методы. Так никто не воюет. Вы 300 человек против шестерых пацанов не могли нас сломить, поймать. И вы хотите сейчас морально как-то нас это, морально нас как-то защемить. Вот говоря то, что мы кого-то изнасиловали, но все нас хорошо знают и никто в этот бред не поверит. Так что я не знаю, эти подлые методы, они вам вылезут со спины, поверьте. Нас изнасилование нас не интересует, нас интересует только нападение на власти и на ее представителей. Юсиковская банда, сколько мы с ними не имели дел, постоянно они показывает свою бесталантность, несостоятельность. Это глупые, ограниченные люди. Вот лежит удостоверение одного. Он был зарезан, будучи дежурным, в отделе. В их отделе не нашлось ничего интересного. Только водка у них там, в сейфах. И все, это показывает очередной раз, что их интересы очень узкие и ограниченные. Он был зарезан ножом, двумя ножами. Также мы обстреляли патруль в, Яковском, в Яковлевском районе, ДПС. Там был ранен один легалый. Также мы сожгли отдел, селила Паломеевка, и разграбили его, и убили в городе офицера ППС, и ранили его напарника, отобрали вот пистолет и отстреляли его с ПТ. Офицер был застрелен в затылок и перед этим был избит. На и, да, звал на помощь, кричал помогите. Это смешно. даже вы даже не можете защитить себя. Как вы хотите защитить народ? Вы кричите помогите, когда по вам стреляют. Это ваша бездарность вообще, безвыходность. Вы только можете, чтобы пьяных людей там в отделе пытать или наркоманов каких-то. Запугивать. А вот ваши методы, запугивать только людей и все. Ваши подлые методы, такие как давить на родственников, все такое. Вот, поверьте, мы такое никогда не использовали, потому что мы честные люди, а вы отребья. Поэтому мы будем с вами воевать до последнего, пока, нас, пока вы нас не убьете или пока мы не победим. Ну, скорее всего, вы нас убьете. Мы вас не боимся, мы не боимся вас, Знаете это, если это видео до вас дойдет, то мы уже будем мертвы, наверное. Да. Представляетесь представляете героями, а нам вы напоминаете шайку безродных, блядь. Не знаю, дикари каких-то, нахуй. Стоите везде на мостах, мы возле вас ходим, блядь, клюем в вашу сторону, вы ничего не слышите, ничего не видите, у вас под носом малолетки вас обводят вокруг пальца, а вы чувствуете себя героями, нарядились там, автоматы похватали. Как елки новогодний. Ну. И народ будет на нашей стороне по-любому. Потому что свое на нашей стороне. Мы.. Уже победили. Мы победили в себе страх и трусость, которую вы никогда не сможете победить. Да, если бы у нас было такое оружие, как у вас. И 500 человек подготовленных. Мы, Мы бы сломили бы. Господи, Фу. прости. Да. Вы бы ничего не смогли сделать. Да. Все свои армии, вся ваша империя могучая была бы бессильна. Шесть пацанов по 20 лет вам войну объявили. Вы тут вертолетов поносовали, тут ОМОНовцы. И, ну, это даже, и это даже не помогло. Собаки даже не, Собаки вот даже мы не могут наш след взять. Как У мы это, нас, как, как такового и оружия нет, чтобы с вами воевать. Но все равно мы вас не боимся и будем воевать с вами. Все, нарезные, нарезные все пистолеты и автоматы, все, все. все. куплено за свои деньги, кроме заработки, как говорится. Да. И это не какое-то спонтанное там происшествие, что там нас там вынудили вас пострелять или что там. Ну, как какая-то ситуация нет, это мы целенаправленно, спланированно делали, чтобы конкретно убить вас бандитов. Вы самые настоящие бандиты, по-другому вас не назовешь. Вы сами крышуете законы, наркобизнес там, проституцию, ну кучу всего. Лес воруете. Это все знают прекрасные люди и все вас боятся, потому что у вас есть полномочия все, чтобы этим заниматься. Вы можете а как-то отмазаться там, еще уйти от ответственности. Вы знаете все законы свои вот эти алчные и как бы Народ боится вас, но знаете, что еще остались такие люди, которые вас не боятся, и которые будут по вам стрелять, по вашим кокардам, и вы будете жрать свои погоны, когда мы будем запихивать вам в пасти, в Понятно? Нет. Нет. Все, что вы можете терроризировать свой народ беззащитный и безропотный, который привык к унижениям, и ваша могучая так называемая империя, Российская Федерация, стоит целиком на алкоголизме, страхи и трусости однажды она рухнет и вы вместе с ней в бездну свалитесь и вы можете обманывать этих раскорлинов которые рабской сущностью не могут разгадать вашу ложь вы не обманете всевышнего потому что он видит все и ответ будет каждый держать ответ вы понесете за ваши действия злодеяние когда-то настанет тот момент, когда не только шесть молодых парней, еще кто-то возьмет в руки оружие. Я думаю, найдутся такие мужчины, которые помнят, перестанут терпеть эти унижения, возьмут оружие и будут делать это благое дело, чтобы для всего народа было лучше как бы, жить. Ну, там. Не в себе, в карман. Чтобы -то вы жить. тоже когда-нибудь боялись. А да. то вы уже боитесь. Ружи Ружи Ружи боитесь. Ружи боитесь. Вы боитесь молодых парней? Поодевали бронежилеты, автоматы, каски. Против кого? У нас один автомат, а остальные гладкоствольное оружие. Гладко это, как, это ж смешно, вы ж обосранцы внутри. Как, как так с вами воевать, а? Нося, посмотрите древья. Нам смешно, мы смеемся. Буквально. Вы не думаете, что мы вас боимся, мы убегали там, от вас петляли, потому что мы вас боимся. Нет, мы чтобы сохранить свои жизни, чтобы дальше с вами продолжить войну. Потому что это бессмысленно было бы шестером против трехста ОМОНовцев выходить наверное, у погибель. Мы не боимся, мы когда-нибудь выйдем, это случится и будем умирать. Достойно. Но сейчас пока есть возможность, мы будем вас убивать из-под тяжка. И мы не боимся этого слова, потому что ваши методы еще коварней. давление на родственников, на близких, на друзей. Всякие клевета типа вот произносивания. Это намного коварнее того, что мы будем стрелять вас из кустов, взрывать ваши машины, там, в затылок вас убивать. Вы только этого заслужите, и поэтому оно так и будет. И вы не уйдете от этого. Каждый, кто, каждый, кто служит в органах, в прокуратуре и в подобных вот таких вот банформированиях, бан знайте, что оглядывайтесь почаще. Но и то это не спасет вас от погибли. Вы защищаете власть которые против народа простого вы защищаете своих подчиненных, приближенных, которые помогают вам зарабатывать деньги, на которых вы богатеете, а для народа простого вы ничего не делаете, вы их грабите и убиваете, насилуете. Это угнетение своего народа, от этого вот. садят в тюрьму там, за копеечные суммы. там. Кто-то там украл что-то от да, безвыходности. Нет, безработица в стране, алкоголизм, блядство. Как человек не пойдет что-то воровать, кого-то грабить. А вы их всех садите, всех мужчин пересажали, все молодежь, половина сидит в тюрьме. Вы бы задумались не по... почему он пошел-своровал. Или еще что-то сделал. А потому что работы нет нормальной, ничего нет в этой стране. Он пошел и своровал, Вы садите людей. Вы мусора, вы самые настоящие бандиты. А всяких чиновников, которые воруют миллиардами, там, вы не можете посадить, потому что вы боитесь их. А простого человека вы не боитесь. Вы знаете, что вам дана там, власть, вам с законом что-то сделано. Но нам на ваши законы вообще по боку. Мы признаем не федеральные законы, не местные. Мы отрицаем полностью всю Российской Федерации. И передаем привет всем, кто состоит в сопротивлении Северному Кавказу другим достойным, честным, благородным людям. И будем... Мы свои автоматы пристреливаем по вашей конституции. И я не знаю. По вашим какардам мы бьем уже точно. Вы это видите, знаете. И боитесь нас. Или даже не пробуйте этого отрицать. А простому народу хотелось бы сказать... Только то, что откройте глаза люди, посмотрите, что творится вокруг, посмотрите, что, что делают такие бесчинства, бесчинства, посмотрите на себя.